Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги. Меня зовут Конькова Анна Сергеевна, я профессор кафедры телесно практик Международной Академии Образования. Сегодня мы взялись за проблему онкологии. Это вторая стадия у нас. И по схеме, по золотому треугольнику, пиявки у нас встали. Начиная, естественно, с янских меридианов по треугольнику, который отвечает за эндокринную систему. У нас стоят пиявки на меридиане желчного, на меридиане мочевого пузыря нашей, нашей подопечной, на меридиане тройного обогревателя, ну и также, естественно, на меридианах поджелудочной, почек и легкого. Собственно, этот треугольник, поскольку у нас эндокринная система практически не работает, этот треугольник нам позволит запустить некоторые процессы, и динамику мы будем наблюдать уже завтра. Поэтому подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, слушайте наши новости, и как только у нас будут изменения, вы об этом узнаете уже в ближайшее время. Всего доброго!